Всем привет! С вами я, Дмитрий Фресков. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Путешествие по Испании продолжается. Итак, день второй. Мы добрались до глобального просто... Замка он у меня за спиной Сейчас пройдем внутри Все вам покажу Есть ли она, спустит вовнутрь Тут странный глобус На нем можно опознать Африку, Можно опознать Евразию Но, о чудо Совсем нет Америки Быть может, этот глобус Изображает землю, вернее, представление о материках до путешествия Колумба? Не знаю. У меня за спиной базилика со странным названием. Это одновременно и базилик, и кафедральный собор. Она называется кафедральный собор базилика Святой Богородицы. Я внутри с телефона поснимал, потому что камеры пользуются запрещено. Телефонами, кстати, тоже пользоваться запрещено, поэтому качество будет не очень. Если вы были хотя бы в одном большом кафедральном соборе, я считаю, что вы были практически во всех. Все они примерно одинаковые. Внутреннее убранство впечатляет. Он очень большой, очень помпезный, глобальный. А, но мне более интересно сооружение снаружи. Именно как архитектурное сооружение. И это, конечно, глобальная штука. Закончил было строительство в 1861 году, говорит нам Википедия. Это один из самых больших храмов Испании в стиле барок и крупнейший храм в Сарагосе. Базилик посвящена Деве Марии и названа в ее честь, вернее названа в предполагаемого появления в этих местах в сороковом году нашей эры. Считается, кстати, первой в истории святыни, ей посвященной. Первое христианское святилище на этом месте возникло еще во втором веке нашей эры и долгое время представляло представлялось просто часовню. Церковь на этом месте построили только в 12 веке, когда город от мусульман освободили. А в начале 15 века она сгорела. И вот это современное здание было построено уже между 17 и 19 веком. А последние башни вообще достраивали аж в XX. Итак, мы в первый попавшийся ресторан зашли, чтобы пообедать. Это э, меню Дельди, как вы увидели. Меню дельди это значит по сути комплексный обед. Этот э, комплексный обед по цене включает в себя бутылку вина, от которой мы отказались. Э, я не люблю вино. Э, взял пиво вместо этого. Что-то тут на в тарелках, вкусно или нет, не знаю. Попробуем, все сообщу. Итак, нам принесли салат «Цезарь». Что я хочу сказать, это, конечно, никакого отношения к тому настоящему салату «Цезарь» не имеет, потому что в том были салатные листья и соус «Цезарь», и сухарики. Здесь, кроме салатных листьев, здесь не салат, а вообще, мешанина, чего угодно, есть соус, есть сухарики. Кроме этого, навалили еще курицы, видите, обжаренный, панированной. Еще, по-моему, здесь бекон обжаренный, лежит помидорки. Короче, полный набор. Такой ну, слегка, скажем так, странный салат, вкусненький я бы сказал. Ну такой, но не Цезарь. Вполне французски удобно, на мой взгляд. Твое мнение? Когда я готовлю салат Цезарь, то я не панирую курицу. Но мне понравилась эта курица, когда они ее панировали. Панировали. панировали. Сухарики тут, но можно они покупные. Я думаю, что лучше свои делать. Итак, мне принесли парияду. Парияда это в данном случае парияда декарда, то есть парияда мясная. Это мясо приготовлено на паре. Пари, пари это сковорода, решетка, то есть поджаренное мясо. Здесь колбаска. Вот такая колбаска. Она, Она очень пряная, очень яркая чур пряная. Мне такая не нравится. Здесь, по-моему, свинина поджаренная. Конечно, никакой кроме ничего. Просто более-менее нормально поджаренная. Есть барань на кусочек. И такой шашлычок маленький на палочке. По-моему, индейка. Неплохо. Короче, для обеда без изысков, то есть для по сути забежать поесть, на мой взгляд, неплохо. И картошечка. Подпеченая такая, поджаренная. Хорошо. Так, ну, а сейчас слово передаю коллеге. Мое мнение, э, горден Блю. блю. А, но тут хамон и пармезан. Пармезан я люблю и хамон тоже. А, тут панированная, не знаю, по-моему, это курица или индейка. Но я считаю, что на кулинарной пропаганде это сделал бы лучше. Реклама кулинарной пропаганды полный рост. Ну, мясо как мясо. Тут, похоже, котлета на кости. Шашлык, индейка, потому что типа мясо красное, но мягкое. Здесь, ну, здесь оно какое-то сероватое. Впечатления? Мясо как мясо. Так, ну и десерт, который входил тоже в стоимость комплексного обеда. Я заказал термису со сливками. Коллега заказал мороженое. Притащили, как видите, мороженое в упаковке. Вот второй коллега. Он сейчас тоже скажет свое мнение. А я скажу свое мнение по поводу термису. Попробуй его сначала, конечно. Ну... Нет, вы знаете, это совсем простенько, в рамках комплексного обеда, ну, более-менее нормально, но это не то, ради чего стоит бы в принципе заказывать. Отдельно я бы такую штуку не заказал, такое мое мнение. Мороженое, да, вкусное, посоветовал бы, но при этом, не знаю, это не шарики, мне больше нравится мороженое, с ша шариками. По вкусу как эскимо, эскимо мне сильно нравится. Это такой прямоугольный кусок, да, это мороженое, как мороженое, но эскимо мне нравится, поэтому я, для меня это сам зап. Как-то так. Итого счет меню льди на пятерых, 62,90. Мы отказались от вина, оно все равно включено в стоимость, и взяли два пива. Итак, мое впечатление. Это неплохой ресторанчик для дневного обеда, без изысков. То есть вы пришли, быстренько пообедали, вас не отравят. Это, не могу сказать, что прям очень вкусно, но вполне себе съедобно. К посещению дневному рекомендую. Что касается вечера, не знаю. Тут надо смотреть и заказывать уже не меню для льди, а а-ля карта. То есть из, из карты, так скажем. Как-то так. А сейчас я нахожусь в аквариуме пресноводных рыб. Кругом стекло, вода, за которой плавают огромное количество разной рыбы. Причем, написано пресноводная, но, на мой взгляд, в пресной воде такая не должна водиться. Я вообще-то не аквариумист, и вы ничего не понимаю. Но здесь такая разнообразная и, главное, крупная. Вы увидите и щук огромных по 2 метра в длину и в диаметре, наверное, ну, сантиметров 40 где-то. Ужас такой в воде. Встретишь, сразу выскочишь из нее короче крутое место Such O-O as- <laughs> Это севичи. то есть очень-очень тонко нарезанная рыба в соусе каком-то небольшом и немножко зелени. И к нему подают вот такую штуку, сухарики. Это три мидбола из-за разного мяса. Здесь говядина, курятина, еще кого-то не запомнили. А здесь крокета с соусом. А это называется чупа-чупс. Да. Из чего чупа-чупс? Из а, ягнятины и сыра Ага, Из ягнятины и сыра голубого. Да. Так, пробую э, мидбол. Вкусный. М -м. Здесь, по-моему, с карри соусом, Чистненьким, классно. Так, второй пробую. Прикольно, мне это нравится. Фид соусы разные. Это, это гёзы, пельмени. Это вот это что а это с фуагра что-то. Ах, хлеб с фуагра. Это ракеты из юки с мясом каким-то. Пробуем. Вы извините за такое качество съемки, потому что очень мало места, здесь слова народа еще и очень шумные. Попробую потом продублировать все эти свои разговоры. Титром Ну нет, этот тапас так себе Он неплохой, но не такой вот то не Так, ну и такой тапас тоже попробую Это на хлебе, подпеченные шампиньоны Помидоры и бекон, по-моему Выглядит симпатично Вкусно. Слушайте, это классное место. Я не удержался, тоже гешься заказал. Надо же попробовать, что то такое. Вот такая штука. А. Прикольно. Ну ты вот готовый, ваш, ну он был уже приготовлен, прежде чем запечатать тесто и соус такой, стал кислый, прикольная штука. Утащил у сына кусок стейка красного, это тоже э, тапас. Десерты. Обалдеть. Все как я люблю. Это суши из мороженого с горячим шоколадом. Мороженое в виде суши. Здесь сверху мармелад клубничный. Снизу черный бисквит. Шоколадный. И тут какой-то мусс, крем. Вкусно, короче говоря. Нет, не мороженка. Это на пятерых человек с двумя пивами. Короче, друзья, это классное место. Мне очень понравилось. Очень разнообразные тапосы. Это близко, не тапосы, которые можно поесть в близкой к месту моего проживания Дэни или в Хаби. Мы нашли это место, глядя в туристический гид. Там было написано, что есть три района в городе, где сосредоточены тапос-бары, очень интересные. Пришли сюда наугад и абсолютно не разочарованы. Очень классно. Читайте туристические гиды можно найти очень приятные места. Ночная Сарагосса выглядит вообще потрясающе. В ней уже не жарко, такая легкая, не сказать прохлада, но просто теплый воздух ночной, толпы гуляющего народа и в центре, и в маленьких проулках. Короче, это классно. Очень приятное место. Очень советую вам сюда приехать.